Он анонсованы бракамом измены. На самом речь полным чином скорректировали практику проведения посещения, практику обмеркования, але, але великое питание изменило это якость того процессу. Выники нашего назрания показывают, что принциповых изменов не отбылось принциповое пытание до формования выборочных комиссий до процедуры формования выборчих комиссий за и главное заострится принциповое поле для критики по по якостным складе этих комиссий когда мы правновываем проставничество у округовых и территориальных выборщих комиссий на этих выборах и на опочных двух парламентских кампаниях, парламентских выборах, то это, по крайнейшему, на узровне от 2 до 3 отсотков удельников от оппозиционных от оппозиционных партий. По раннейшему, пять прапрезидентских политических партий и громадских структур являются головной крыльницей формования комиссий. Таким чином, певные разрухи отбылись, але якость засталася фактично той же, которая была.